И всем желаю приятного просмотра. И я начинаю. Ну что ж, друзья, как вы видите... Кстати, давайте сразу сделаем немножко потише. Вот. Чтобы вы меня слышали. У нас сегодня, как вы видите, друзья, в моем комментарии 64 лайки-блогов. У нас сегодня, друзья, обзор лаки-блоков. Ну что ж, давайте начинать. Друзья, если кто-нибудь досмотрел до этого момента, напишите слово «Житель». Это такой тест. Смотрите у меня или нет. Так, первый лаки-блок, друзья. Сломаем его. Опа, и у нас выпадает 16 желез, 8 золота и 23 угля. Один стейк так сказать Говядина Опять Короче друзья Вы наверняка уже поняли Давайте переходим на Само видео Ну что ж друзья я построил вот такую вот линию Из лаки блоков и давайте Непосредственно будем их ломать В режиме выживания Ну что ж друзья давайте их будем ломать так, выпали вот такие вот, так сказать, друзья, механизмы, но я люблю, так сказать, делать механизмы. Ну что ж, давайте, так, из второго, друзья, Лаки Влока у нас выпала вот такая вот алмазная кирка. Давайте с ним будем ломать. Так, о, о друзья, видели нафиг? Выпала, обсиди... э, так сказать, не обсидиан, а бедрок. А в режиме, друзья, э, выживания, его невозможно добывать, друзья. Еще выпало, капец, уже один стак. Так, обычная свинина, так сказать. Так, выпало э, полсет брони железной. Ну что ж, оденем его и продолжаем. Так, опять свинина. Э, этот, как его там, а, Капец, друзья, отсюда ничего не выпало Так Капец, там Четыре кирки еще выпало, друзья, капец Так, кожа и Так о, вот, друзья Так, так, так, так э, Надо подкрепиться Золотыми яблочками, не помешало бы Вот, друзья, капец Ну что ж, давайте дальше ломать Фу Обычная гнилая И опять, на последок, друзья Опять кирки выпали, капец ну что ж, друзья, я буду в этом заканчивать. Получился вот такой вот коротенький ролик, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. А с вами был я, Альмир.